Как Америка может обвинять Кадырова в нарушении прав человека, когда у них в стране такая чудовищная тюрьма, как Гуантанама? No name. Во-первых, Гуантанама не в Америке. Так, на всякий случай. Это уже ты промахнулся. Тумсо, что ты думаешь об Кадырове как личность? Слушай, Балат, я вот об нем, как об личности. Я думаю, что эта личность вот прям очень... Мерзкая, очень. что, считаешь ли ты Эрдогана врагом, говорит? Нет, конечно. Как я могу считать Эрдогана врагом? Никакой у нас нет с Эрдоганом вражды. Нормальный парень, президент Турции. Эрдоган такой же тиран, как и Рамзан, пишет Лорс Когда э, наступит время, когда вы с Кадыровым простите друг друга и помиритесь? Наверное, никогда, Хаджимурад Рамазанов. В Стокгольме существуют нелегальные резидентуры главного разведывательного управления РФ и службы внешней разведки РФ. Я не знаю. Э, ну Официально наверняка их нет, но есть посольство Российской Федерации, ты можешь его считать вот той, той самой, тем самым логовом российской разведки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 Во-первых, это вообще не тот уровень, даже, чтобы сравнивать, как бы, кто такой Кадыров, это пехотинец а, Путина, и кто такой Эрдоган, это избранный президент Турции, поэтому, наверное, не совсем правильно вообще такие проводить параллели. А во-вторых, вообще, в принципе, как можно а, сравнивать Эрдогана там, с, с такими преступниками, с тиранами? Конечно, там, безусловно, найдутся свои проблемы в Турции, и... Наверное, его управление Эрдогановское тоже не идеальное, мы это понимаем, но тем не менее говорить, что он там какой-то тиран, я думаю, не приходится. Тумсо, почему бы тебе не отдохнуть, когда у тебя нет никаких тем, зачем мучить людей, денег не хватает? В эфирах и не должно быть никаких тем, эфиры изначально задумывались для того, чтобы просто выходить в эфиры, и чтобы мы могли общаться вы могли задавать мне вопросы, я мог на них отвечать, чтобы я мог задавать вам вопросы, вы могли на них отвечать. Поэтому те, тема – это такой бонус, для этого есть основной канал. Как. А денег вообще хватает, но если ты хочешь как бы, предложить какие-то какие финансовые вливания, то я не против.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 кто а, были в его администрации, также лишились власти. Америка – это страна, где можно а, добиваться справедливости. А Кадыровская, Чечня, да и вообще Россия в целом – это, это не та страна, где можно добиваться справедливости. Что думаешь по поводу чувака Вагнера? Действительно они хотели дестабилизировать Беларусь и скинуть Лукашенко и а, расчи расчистить путь для Тихановской? А, вот этого я вообще не предполагаю, что они там пытались расчистить путь для Тихановской Здесь есть два возможных сценария Либо это такая совместная операция Путина с Лукашенко И это они просто были использованы как... Ну, слепую бывает их отправили, но на самом деле они являются актерами в большой игре Но они сами даже об, этого, об этом не знают это одна версия, потому что в Беларуси постоянно перед выборами происходит нечто подобное. У них всегда есть какое-то иностранное вмешательство, они там что-то находят. Кто-то хотел там типа дестабилизировать обстановку. Это вот постоянно происходит. Навальный в своем эфире очень наглядно показал. Прям репортажи из каждых предвыборных тем. Второй вариант это то, что они действительно, возможно, были для чего-то туда заброшены. Может быть они реально транзитом там были, может быть, реально они были заброшены для того, чтобы что-то, какую-то тему сделать. Не исключено, что даже ситуация, как вот в Крыму, мы не можем это исключать. Но а если подобное они собирались сделать, то это точно не для того, чтобы поддержать Тихановского. Тут, скорее всего, Лукашенко – это все-таки человек, которого Путин ненавидит. Это однозначно. Он сорвал там Путину планы обнулиться как-то иначе, да, не, не, не так нагло, как он это сделал, он хотел это сделать как по-другому, и Лукашенко сорвал ему эти планы, плюс Лукашенко постоянно любит э, показывать зубы, и поэтому Путин его не любит, в этом я уверен, и возможно, если даже, если даже это действительно такие э, заброшенные туда российские агенты, и которых, контрразведка Беларуси обнаружила и задержала, если это вот так вот реально, то они там были не для того, чтобы поддержать Тихановскую, а для того, чтобы реально какую-то нехорошую каку там сделать. Человек с ником Паскуда <coughs> написал «Салам алейкум», слышал про ситуацию в Хабаровске, алейкум асалам". конечно, про Хабаровск не слышат сейчас, может, только мертвый, наверное. Но круто, на самом деле, то, что там происходит, то, что люди реально уже сколько, три, по-моему, недели, да, они, этот, этот, ну, они протестуют, и этот, масштабы этого протеста, они не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Туда еще с соседних всяких регионов, городов приезжают люди, поддерживают всякие знаменитости, даже такие, как, этот, например, как его ютубер забыл его фамилию, Наливкин, Наливкин даже приехал, причем в своем этом образе приехал, такой в костюме с галстуком, и типа я вот пообщаться с хабаровчанами. На самом деле это круто, и это хороший такой э, пример для остальных регионов. И вы заметили, как э, хабаровские с ними никак не борются. Вот сейчас там начинают потихоньку да, этого водителя э, Кургана, э, Кургал мобиля, ну это автобус такой, короче. Его посадили на, по-моему, 8 суток. И это, по-моему, единственное задержание там. Потому что огромное количество людей. А, например, в Питере, когда сегодня, по-моему, выходили в поддержку Хабаровчан, там были жесткие задержания, очень многих людей задержали. Чем больше людей выйдет, тем меньше шансов на то, что их будут задерживать или как-то с ними бороться. Поэтому это хороший, конечно, пример. Мы желаем удачи хабаровчанам, да и вообще в целом россиянам в их борьбе против этой преступной власти. Здесь как бы можно пожелать только удачи, ничем иначе помочь не можем, к сожалению. Так что вперед. «Слышал, как Шнура встретили в Хабаровске?» А насчет встретили это, ладно, это, и меня прикололо, как он сделал интервью с этим новым губернатором, и он им, задает ему там вопрос: если вот говорит, будет три мнения: мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчан, какое будет для вас, говорит, типа более важным мнение. И тот говорит: а все эти три мнения, говорит, они ничем не отличаются друг друга мол, не противоречат.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 с такой предательской сущностью, такая личность, не имеющая ни, ни мнения, ни флага, ничего. Бывает такой просто омерзительный человек. Омерзительный. Видел ли ты когда-нибудь Кадырова вживую? Я думал, ты сейчас напишешь в бане, видела ли ты когда-нибудь Кадырова в бане, боишься ты его или нет? Вживую я Кадырова видел, по-моему, я его видел один раз, это точно я помню, но может быть я его еще где-то там проезжающим на машине так видел. А, нет, я его не боюсь.